Давай я пойду вот такой открою. Я вспомню, когда-то, когда-то я был такой, не знаю, может быть у вас был такой или нет, приходишь, проходишь мимо какого-то нибудь кафе или какой-то нибудь мойка или какой-то нибудь ресторана. Если видишь, что кафе много народа, мысль такой, давай откроешь кафе. Потом видишь мойку, думаешь, давай мойку открою. Потом пойдешь дальше, какой-то ресторан, блин, нет, ресторан лучше, давай ресторан открою. Вот у меня был такой, у вас был такое? что-то видит, что что-то веганное, кто-то хорошо зарабатывает. Набираться. И желание появляться, почему бы этим не заниматься. И э, теперь, исходя, э, то есть спустя столько-то лет уже накапливая опыт, я начинаю понимать, что это далеко не так. Не надо этим заниматься и далеко это вообще не надо. Почему? Потому что... Аллах создал человека, и у него в сердце заложил любовь к чему-то. Он заложил это уже. Заложил в любовь и талант к чему-то. Например, кому-то давал талант быть врачом. У него хороший бизнесмен не получится. Пусть он станет хорошим врачом. Пусть он открывает клинику, станет выдачся, можно сказать, врачом. В этом области. Но если хочет, чтобы зарабатывать лучше, пусть свою клинику каким-то образом откроет. Найдет людей, которые поможут ему этим заниматься. Но он не должен управлять клиникой. Он должен просто что? Свои дела делать. Кому-то заложил любовь и симпатия к еду. И он умеет готовить, он любит готовить, думает и так далее. Правильно? А кто-то только кушать умеет. Готовит вообще не любит. А вот кого-то заложили вот эти талантки, можно как техника, технику, понимает технику, любит технику. Я не знаю, я очень устаю от этой техники и так далее. Я до сих пор нормально телефон не умею использовать. Ну, потому что у меня талант в другом. Бог давал, заложил. Аллах заложил каждому из нас определенные, можно сказать, способности и симпатия к чему-то.